Здравствуйте, меня зовут Юлия Вишер. У меня есть сайт, который я создала часть в интернет-школе. И тем не менее, работать на сайте и зарабатывать деньги у меня не получалось. На одном из вебинаров я, на одном из вебинаров школы я узнала о том, что Наталья Адегова. Набирает администраторов. Работа в социальных сетях направление совершенно новое. Раньше я с этим не сталкивалась. На первом же вебинаре я познакомилась с Галиной Битнер-Шредер, владелицей Европейского брачного агентства Distance Light. Блог Галины lastcontact.ru которые она ведет в сети. Рассказывает о жизни в Европе. Поскольку Галина является владели... владелицей брачного агентства, она помогает женщинам поверить в себя, предоставляет реальный шанс выйти замуж за европейского мужчину. Галина предложила создать в сети элитный клуб Европейка в социальной сети ВКонтакте блогу э, группе сейчас немножко меньше месяца в ней проводятся опросы голосования люди ставят лайки комментируют группа понемногу наполняется контентом Работа в соцсетях – то, что для женщины естественно. Каждая женщина очень любит общаться. А женщина, которая воспитывает ребенка, хочет быть не только домохозяйкой и зарабатывать деньги, а хочет обеспечить будущее своего ребенка. Очень важно, когда ребенок взрослеет, когда ребенок растет, разделять с ним все моменты его жизни. Мама, которую ребенок не видит, очень мало в эмоциональном плане даст для дочки. Я считаю, что работа в соцсетях очень сильно сможет изменить мою жизнь. Я могу перестать ходить на работу. И взять несколько проектов, в которых мне сможет помогать ребенок. Я только учусь на курсе Натальи Адеговой. И у меня есть в работе свой дополнительный проект Сделай жизнь ярче, создав свое настроение. И проект Элитный клуб Европейка. Однако уже сейчас я могу позволить себе провести выходные с ребенком. Я уверена, что у меня и у моего ребенка будет завтра. Большой оптимизм в меня вселяет то, что я смогу работать, когда захочу, откуда захочу и сколько захочу. У меня теперь не будет проблемы как мне заработать деньги. Как мне увидеть своего ребенка. И я очень довольна благодарна Наталье Адеговой что у моего ребенка с детства будет хорошая профессия будущего. Я очень рекомендую всем желающим Пройти курс Ника Наталья Адеговой